Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео представляю вам обзор и отзыв книги Виталия Трофимова-Трофимова «Империум. Руководство по основанию фамильного дела». Зачитаю аннотацию к книге. В современной семье невозможно ни скопить влияние и богатство, ни передать его детям. Только 30% предприятий более-менее успешно управляются вторым поколением. Только 3% третьим. В современном мире практически всегда за великими предками идут слабые и неспособные потомки. Большинство бизнесов в России являются сиротскими. Такими, которые ни у кого не были унаследованы, и такими, которые никому не будут унаследованы. Это бизнесы, которые распадутся или будут проданы при жизни их основателей. Если кто-то из них и захочет передать свое дело детям, вряд ли из этого что-то выйдет. Такие бизнесы просто непригодны для передачи следующим поколениям. Меж тем, в мире существуют фирмы, которым много веков, и они управляются одной фамилией. Их современные руководители – прямые потомки основателей. В какой сфере стоит создать бизнес? Как накапливать человеческий, интеллектуальный, репутационные, и финансовый капитал? Что делать, чтобы дети продолжили начатое вами дело? На эти и другие вопросы автор отвечает в книге. Теперь пройдемся по оглавлению книги. Главы носят название на латинском языке. Я буду произносить название, а внизу в субтитрах укажу перевод. Итак, предисловие называется «Фамильное дело». Первая глава. Хит Сунд Драконес. Построенные действительно навечно. Трудовые династии. Кумулятивный эффект. Фамильное дело и фамильный бизнес. Сиротский бизнес. Правила комплектации. Владелец или директор. Имя фирмы. Фамильное образование. Вторая часть. Эфрукту Арборо когнус Сиктор. Стадии фамильного дела. Лорд, рыцарь и алхимик. Бизнесы благоволящие фамилии. Горизонтальные и вертикальные фирмы. Совет фамилии. Конституция фамилии и ее дела. Фамильный офис. Фамильная собственность. Приемники и наследники. Поток времени. Третья часть. Subspecie alternatilis – суверенность, Правила на правах исключения, суверенная власть, мораль господ, что же представляет собой мораль господ, мир без господ, фамильное тело, регенерация фамильного тела, еще раз о родственниках, эпилог и благодарности. Автор Виталий Трофимов-Трофимов продолжает знакомить нас с фамильным подходом к делу. В первой книге, которую мы разбирали в прошлый раз по этой теме, этого же автора, которая называется «Фамилия. Руководство по учреждению собственной династии». Автор вводит нас в понятие, что такое фамилия и чем фамильные люди отличаются от безфамильных, чем семья отличается от фамилии. И автор говорит о том, что в его понимании фамилия это фамилия Романа, то есть романская фамилия такая, какая она была в Римской империи. Когда у этой фамилии был отец, который нес так называемый Патрия Потестас, то есть права отца. И у этой фамилии было то, что сейчас принято называть фамильным гнездом то есть дом, имение. И на границе этого дома, за дверями этого дома, внутри этого имения прекращали действовать законы Римской империи и какие-либо права императора, сената, сенаторов и так далее. И начинали действовать права фамилии Романа. В книге «Империум. Руководство по основанию фамильного дела» автор идет дальше. Он рассказывает о том, что существуют такие фирмы, которые работают до сих пор, которым больше тысячи лет. А некоторым фильмам, некоторым фирмам 1200-1300 лет, они были основаны еще в трехзначных годах нашего века. В основном это фирмы японские. Например, один из древнейших онсенов в Японии был создан, если я не ошибаюсь, где-то в 700-х годах. Не в 1700-х, а просто в 700-х годах нашей эры. И он существует до сих пор. И этим, этим онсеном управляет та же самая семья. Или как говорит Автор э, этой книги «Фамилия». И передается из поколения в поколение не только собственность, но и правила обслуживания гостей, правила содержания в чистоте и порядке, технология взаимодействия этой фамилии с миром. И автор на странице своей книги приводит список фирм, которым больше 400 лет. И он тратит на это достаточно большое количество страниц и дает нам возможность ознакомиться с, хотя бы с названиями этих фирм. Чтобы если мы захотим, если кто-то захочет, Создать свою фамилию, он сможет обратить внимание на эти отрасли, в которых работают эти фирмы. А также изучить их историю, посмотреть, как у них устроено дело. Если, конечно, такая информация сохранилась до сих пор. Говорит нам, вот начиная вот с этого разворота, на правой странице начинается перечисление этих фирм. И автор делит эти фирмы на 5 групп. Фирмы, которые основаны до 1300 года. Фирмы, основанные с 1300 по 1399 год. Фирмы, основанные с 1400 по 1499 год. С 1500 по 1599 год. И с 1600 по 1699 год. Фирмы, моложе 1700 года. То есть, несмотря на то, что им уже больше 300 лет, автор в расчет не берет. И таких фирм довольно много. Особое внимание автор уделяет тем фирмам, которые существуют с 1300 года и ранее. И их не так и много. И в основном это японские отели. Такие, как я... Один из примеров я выше привел, называется этот... Онсен, Нишиям, Онсен, Кеункан, Коман, Хоширюкан и так далее. То есть в основном это японские отели и, и европейские отели, немецкие в основном. И следующая, следующая большая отрасль это производство алкоголя. Вино, которое производит в Германии компания Штафельтерхов с 862 года или Шато де Голайн это Франция с 1000 года на третьем месте по живучести оказались бизнесы из отрасли ресторанов и пабов здесь фирмы представлены практически со всего света это Австрия, Словения, Швейцария и другие и в списке также есть э, три японских кондитерских, основанные в 1000 году, с 1177 по 1180, это вторая кондитерская, и в 1084 году. То есть достаточно достаточно большое количество фирм сохранилось, фамильных фирм сохранилось более 900 лет. А автор, в книге говорит, что такое сохранение и передача по наследству требует определенной структуры. Как? Ну, вначале возьмем более простое слово «семьи». Потому что, но потом мы объясним, почему это слово нельзя использовать. «Семьи» и одновременно структуры бизнеса. И подходов к ведению дела. Далее автор говорит что следует различать фамильное дело и фамильный бизнес. Если в английском языке, допустим, у нас есть слово «бизнес», оно может переводиться и как коммерческое предприятие, и как, допустим, дело жизни. Но в английском языке есть еще другое слово mission, которое обычно на все остальные языки переводится как «миссия». Например, у Каноски Мацусита есть в переводе на русский язык миссия бизнеса но а, автор трофимов трофимов он рекомендует разделять и на русский язык переводить английское бизнес как бизнес то есть семейный бизнес то есть это какое-то производство отель или услуги и так далее а миссия фамилии это фамильное дело это что-то большее, чем просто зарабатывание денег. И он приводит примеры в своей книге, что э, бизнесом фамилии может быть, допустим, банковское дело. А фамильное дело может быть, э, допустим, в сфере образования. Когда каждый наследник, каждое следующее поколение обязательно отдает какую-то часть прибыли с фамильного бизнеса, в развитии системы образования, в той стране, в которой этот бизнес зарабатывает, такой пример приводит. Также э, фа, фа, фамильные бизнесы могут изменяться от поколения к поколению. Допустим, 100 лет назад это могло быть банковское дело, 200 лет назад это могло быть производство, но фамильное дело остается. Допустим, как я уже выше сказал, допустим, образование. Вклад, э, вклад в образование в той стране, в которой фамилия зарабатывает. Это может быть фамильным делом. И, или, как в англоязычной литературе, это называется миссией фамилии. И обозрев различия между миссией, бизнесом и представив э, список э, существующих фамильных бизнесов по всему миру которые живут более 300 лет. Автор переходит к тому, почему, собственно, нужно смотреть в сторону создания фамилии и фамильного дела, как основы для существования в нашем мире. И он затрагивает такие вопросы, как фамильное образование, как передать внутри фамилии те знания, которые были накоплены предками. Не только в деле, не только технологии в бизнесе, как вести бизнес, но и технологии передачи власти от старого отца к новому отцу. Как передавать технологии передачи самих знаний, как накапливать знания, какие знания накапливать, в каком объеме, как их сохранять и так далее. И автор... В какой-то момент начинает критиковать существующие подходы к всеобщему образованию в государстве. К подходам к регулированию со стороны государства семьи. И что приходит к такому выводу, что чем слабее государство, тем сильнее фамилия. И наоборот, чем сильнее государство, тем слабее фамилия. Сейчас... Мы можем видеть на примерах, практически во, во всех, в кавычках, цивилизованных странах, что на тысячу браков приходится 700, 800, 900 разводов. То есть семья в том виде, в котором мы ее знаем, последние, допустим, 100 лет, она себя изжила. И что нельзя в существующей структуре семьи скопить богатство, Знания, передать эти знания потомкам, сохранить фамильное дело и э, каким-то образом упрочить свое влияние в мире. Только лишь в, внутри фамилии, а, опять же, автор приводит такой пример, что у него есть знакомые, где отец фамилии, Патрия, как он пишет по-латински, -латин, по Патрия, э, он строит свою фамилию с невесткой и с еще в общем, они вот эти трое они друг другу не родственники эти три человека и он говорит что для фамилии это нормально то есть не обязательно принимать внутрь фамилии а внутрь фамилии именно принимают э своих родственников кровных допустим сестер детей, племянников и так далее. Что можно построить э, фамилию и с, скажем так, не неродственниками. Такое тоже, такое тоже допускается. Под конец этого отзыва я приведу одну цитату, которая будет небольшая, на одну страницу. В чем разница в отношениях со временем у фамильных и безфамильных? Фамильные живут в другой астрономической размерности времени. Кто-то предпочитает считать это состояние евангелической любовью. Автор называет это состояние суверенностью. Не имея возможности выстраивать отношения с вечностью, обычный человек увлекается оптимизацией вечного настоящего и увлекается всякими способами сверхэффективизировать каждую секунду своей жизни. Всегда интересно наблюдать, как человек бьется за свободное время. И вдвое интересно это делать, если предположить, что больше всего он боится того, что это свободное время у него когда-нибудь появится. Он огораживает себя от токсичной субстанции свободного времени и герметизирует места его прорыва в свою повседневную жизнь. Он городит заборы и барьеры рутины, и если такой прорыв случается, он пытается обвинить другого в появлении у него этого свободного времени. У самых сообразительных на такой случай есть специальный список дел, в кавычках, которые он долго откладывал. Кавычки закрываются. Базовая метафора здесь – свободное время – это неудобство и мусор, подлежащий утилизации. Ровно по этой причине мы таскаем пакеты с едой из магазина, затеваем уборки, бьемся за высокие показатели на работе, беря ее на дом и самым разнообразнейшим образом, прокрасти... и самым разнообразнейшим образом прокрастинируем. Если где-то в зазоре между всеми этими делами у нас появляется свободное время, то тут же топим его в просмотре сериалов средней интересности. Чтобы уж точно не посвятить себя битве за новое измерение себя. И наоборот, в фамильных средах мы видим борьбу за свободное время и превращение всей рутины в готовые мифоритуальные решения. Когда же мифоритуальный туннель дает течь, фамилия начинает постепенно выпадать из истории, а обратно в повседневность. И это сопровождается внутренними конфликтами и недопониманием. Мы упомянули в этой цитате так называемые мифоритуальные туннели. Мы их обсуждали в отзыве на книгу «Фамилия» Виталия Трофимова-Трофимова. Под уже завершение этого отзыва хочу поделиться общим впечатлением от прочитанной книги. Очень понравилось. Автор далее продолжает развивать свою тему Фамилии, фамильного бизнеса, фамильного дела, говорит о том, что если человек хочет, чтобы его дело продолжалось в века и чтобы его, опять же, семья в кавычках, я целенаправленно не стал сравнивать семью и фамилию в отзыве, я вам рекомендую все-таки взять эту книгу и прочитать ответ в ней непосредственно в первоисточнике. И пробив ритуальные туннели, мы разговаривали в предыдущем отзыве на книгу «Фамилия» того же автора. Можете посмотреть его по ссылке в описании. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели отзыв до конца. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик уведомления, чтобы быть в курсе новых видео. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!